интересуется темой кармы не только для себя это отдельный мой тренинг интенсив карма детей индиго как рассчитать и трактовать кармические уроки и задачи для детей которые рождены после 2000 года это очень крутой мастер-класс в нем три урока насыщенная программа где-то там может быть информация по карме которую я даю в основном тренинге но там очень много эксклюзивных вещей например есть ли вообще карма у детей которые родились после 2000 года как проявляются кармические хвосты в том числе у деток до да, двухтысячников у детей индиго что такое клеточная память как она включается вот эти вот необъяснимые внезапные страхи у деток как с ними справляться что с ними делать и вообще как правильно трактовать кармические уроки и долги у детей двухтысячников шикарнейший мастер-класс эксклюзивный